Сначала сюда, да? Теперь ла-ла-ла. А ты нас повес... дал, засыпаешь и потом, мой... А потом на небо мы с тобой пойдем Давай дальше ты.